Волновые свойства электронов были обнаружены экспериментально в 1927 году Клинтоном Дэвиссоном и Лестером Джермером и независимо Джозефом Томпсоном и Тарковским в опытах по дифракции электронов. Схема опыта Томпсона по наблюдению дифракции электронов при их прохождении сквозь тонкий листок золота представлена на рисунке. На фотопластинке. За листком золота вокруг центрального пятна обнаруживаются чередующиеся светлые и темные кольца. Светлые кольца соответствуют максимальному числу электронов в данной области пространства. В темных кольцах электроны отсутствуют. Радиус центрального пятна и колец изменяется с изменением скорости электронов. Таким образом было установлено что корпускулярно-волновой дуализм – это общее свойство материи.